Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов. А в эфире у нас журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Занил. Здравствуйте, все уважаемые слушатели и зрители канала Форум Свободной России. «Выжженная земля» – так называется одна из ваших последних публикаций, в которой вы рассказываете о новой тактике властей по полной зачистке как политической оппозиции в России, так и остатков независимых средств массовой информации. В частности, вы рассказываете о закрытии команды «29» ну и ряда других ресурсов, а, Но знаете, что интересно, что меня заинтересовало в этой статье? Вы сказали, что тактика выжженной земли, которая применяется сейчас властью, это тактика отступающих. И здесь у меня большой вопрос, действительно ли власть отступает, и если да, то почему? Ну, э, на самом деле этот термин, выж... э, тактика выжженной земли, как известно, он... Военный термин, это действительно такой термин, как, э, тактика, которая применяется отступающими, как известно, это было и в ситуации там, с Наполеоном, э, когда э, Кутузов оставлял за собой выжженную землю, в том числе сожженную Москву. Это была тактика, которую применяли поочередно э, советские и немецко-фашистские войска, когда одни отступали, там оставляли Выжженную землю, чтобы врагу ничего не досталось. Ну и фашисты, когда отступали, тоже за собой оставляли пепелище. Так что это, в общем. И кстати говоря, действительно, эта тактика запрещена Международной конвенцией протоколом номер один значит, это запрещенная тактика ведения военных действий. Значит, и она действительно применяется отступающими. Значит, в ситуации с политической, ну, понятно, что это метафора, понятно, что это, в общем, некоторая метафора, которую я взял, но она работает и в том, что действительно эта тактика в политике применяется отступающими. Потому что, понятно, что уничтожать все ресурсы для развития, а уничтожаются все ресурсы для развития. Может только та сила, которая отступает, которая не собирается на самом деле долго вот, этой территорией пользоваться. Что касается конкретно признаков отступления российской власти, то она очевидна, поскольку мы видим, что несмотря на полный контроль над территорией Российской Федерации, Путинский режим проигрывает, проигрывает во всем. Он проигрывает во внешней политике, полностью проиграна Украина. Если считать, если подразумевать под Белоруссию не персонально Лукашенко и его окружение, а народ, население Беларуси, то, конечно же, полностью проиграна Беларусь проиграна Молдова, которая выбрала европейский путь развития, отбросив э, Додона, отбросив, так сказать, Воронина, там у всех людей, которые так или иначе были как-то, ну хоть как-то, хоть в какой-то степени ориентированы на Россию. То есть э, вне всякого сомнения, потеряны страны Балтии, э, потеряны. Сейчас э, серьезные проблемы возникают в Центральной Азии, в Казахстане в связи с появлением там нависанием там с юга талибов. Поэтому э, внешняя политика проиграна. Проиграна практически вся Европа. То есть, по сути дела, э, внешняя политика проиграна. Дипломатия уничтожена. Что касается ситуации внутри страны, то да, действительно, несмотря на э, высокий уровень контроля, э, который действительно существует сейчас на территории России, э, в общем-то, э, я думаю, все согласятся, что молодежь проиграна. Молодежь проиграна, молодежь не воспринимает. То есть, если она не выходит на улицы сейчас, потому что, во-первых, некому ее выводить, а во-вторых, в общем, далеко не все сейчас хотят получать дубинками по голове. Но в целом молодежь проиграна. То есть, Путин, Путину нечего предложить молодежи. Совсем нечего. Вот его эти. Так сказать, любительские заметки на исторические темы они, в общем, молодежь совершенно не цепляют, не интересует. Он говорит на совершенно другом языке, что там говорит этот э, странный э, плюгавый дед э, значит, в бункере или за пределами бункера, э, говорит о каких-то там печенегах, половцах э, и так далее. Значит, это все совершенно не интересует. Молодежь, она в, общем, в значительной степени. Россия сейчас лидер по настроениям бегства, то есть все больше и больше людей собираются уехать, связывают свою жизнь не с Россией, не с путинской Россией. Ну и если брать взрослые, там, более старшее поколение крупных городов, то люди с высшим образованием тоже не являются, так сказать, сторонниками Путина. То есть Путин проиграл будущее. Вот в каком смысле я говорю, что это отступающая сила. И вот эта отступающая сила значит, прибегает к тактике выжженной земли, уничтожая все живое, все, что шевелится, и вот действительно мы видим из последних крупных элементов гражданского общества, штучного такого товара гражданского общества, это уничтожение издание, издание проект, эксклюзивное совершенно издание, уникальное которая проводила уникальные расследования, громкие, очень яркие. И вот из самого последнего это команда 29, это блестящая команда журналистов и юристов, которые, ну, я бы сказал, вот они ведут себя, вели себя все, это, все эти годы, ну, вот как при нацизме вели себя праведники мира, которые в условиях фашистского государства спасали евреев, несмотря ни на что, несмотря на, на любые угрозы и Ну, понимаю, что вот это сравнение может хромать, но тем не менее, вот точно так же команда 29 спасала людей, вытаскивала их из тюрьмы в условиях фашистского режима. Вот э, это действительно потрясающий пример. Сейчас эта команда закрыта, не выдержала. Ну, просто давление со стороны Следственного комитета, со стороны прокуратуры, со стороны э, других репрессивных органов оказалось э, огромным. Но они продолжают работать. То есть так, тактика выжженной земли, она присутствует вот просто... Просто воочию мы видим, как выкашивается все последнее живое. Причем это не политики. Это же не политическое поле зачищено полностью. Сейчас зачищается медийное поле, остатки гражданского поля, выкашивается все. Ну и наконец, так сказать, вот, на самом деле все это в значительной степени перед выборами. Потому что опять-таки это признак отступающей силы. Потому что Путин понимает, что э, вот если против Единой России сейчас выставить там, я не знаю, табуретку или какую-то э, кастрюлю старую, то кастрюля старая пройдет в Государственную Думу. А единой России не пройдет. Поэтому убирают последние элементы, атрибуты выборов, в частности такие, как э, видеонаблюдение, которое, кстати, сам Путин по его инициативе в 2012 году был введен этот э, инструмент прямого видеонаблюдения. Сейчас он отменяется, потому что ситуация изменилась, и путинская э, власть отступает. Вот в 2012 году этого еще не было. Тогда путинская власть, она была... Сильна она, контролировала, она находилась в наступлении. А сейчас отступает. Поэтому защищает все. Выжженная земля. Но ведь когда мы говорим о реальной тактике выжженной земли, применяемой на настоящих войнах, то мы понимаем, что уничтожаются обычно объекты своей же инфраструктуры, для того, чтобы они не достались противнику. А в случае того, что мы видим сейчас в России, уничтожается, говоря языком военных, Живая сила и инфраструктура противника, ибо никак нельзя назвать ни команда 29, ни проект, ни другие медиа ресурсы, политические силы, оппозиционные, чем-то принадлежащим Путину. Нет ли здесь противоречия? Ну, На самом деле, э, здесь надо сказать, что скажем, э, открытое, доступное для всех видеонаблюдение, это был ресурс Путина. Да, это был ресурс, который Путин сам ввел. Сейчас Путин собственный ресурс уничтожает. Поэтому здесь есть элементы вот, и полные аналогии с военной тактикой выжженной Земли. Кроме того, вы понимаете, если уж брать, проводить аналогию, хотя, в общем, мы понимаем, что любая аналогия, она всегда хромает. Да? Всегда, всегда сравни, сравнение разных вещей. Тем не менее, мы исходим из простой вещи. Все-таки, если пользоваться... Если пользоваться страной, будем говорить, страна как ресурс, то, вне всякого сомнения, такие вещи, как независимые средства массовой информации, это полезно. Такие вещи, как элементы гражданского общества, это полезно. Потому что та же, та же, самая, та же самая команда 29, это, вот, это самая команда из журналистов и юристов, она, в общем-то, очень неплохо бы пригодилась любой власти. Потому что она защищает. Это же не, не политизированная история. Они защищают просто людей. И поэтому, с точки зрения здравого смысла, в общем, власти совсем не надо было бы их уничтожать. Потому что, по очень простой причине. Потому что э, при случае, э, в общем, их бы защитили. А сейчас, вот в результате какой-то смены власти, кто будет защищать э, от гнева народного? Один э, отдельно взятый СМИ иностранный агент, агент Лев Александрович Поноварев. Кто заступится за э, Путина, когда его поволокут, так сказать, э, на расправу? Кто заступится за этих депутатов Государственной Думы, которые вызывают уже ненависть, э, поскольку они начали свою деятельность, э, приняв, обнулив э, значит, пенсии э, людей, устав, э, ограбив людей? А закончили, заканчивают, так сказать, обнулением Конституции, ликвидацией права на территории Российской Федерации. Плюс еще уничтожили зачем-то э, просветительскую деятельность. Вызывают ненависть у всех. Кто их защитит в, в ситуации, когда э, начнут нарушать их права? Значит... Э, кто конкретно? Вот команда 29 очень бы пригодилась. То есть это такой неполитический ресурс, понимаете? Поэтому мне кажется, что это вот, опять-таки тактика, тактика отступающей страны. Вот. Ну если так сказать не, там, не пытаться вот эту аналогию проводить уже до мельчайших деталей. Еще раз говорю, ну вот ввел в двенадцатом вот яркий пример. Путин ввел в двенадцатом году Открытое видеонаблюдение на выборах. Поскольку, почему? Потому что он не был тогда отступающей страной. В 2012 году он еще был э, совсем в другом положении. Он был уверен, он, он считал, что это все можно делать, можно открыто э, проводить выборы, потому что, в общем, ну да, тогда, в тот момент, у э, так сказать, партии власти была какая-то поддержка. Сейчас он отступающая сторона. Сейчас он прекрасно понимает, что вот открытое видеонаблюдение невозможно, потому что готовится довольно массовая фальсификация. И даже при ситуации, когда политическое поле зачищено, когда ни одного живого ростка уже не осталось, ну вот там можно спорить, является ли живым ростком. Партия Яблоко это спорный вопрос, но тем не менее, все-таки, наверное, это другая политическая сила, чем, нежели вот эти вот четыре фашистские партии, которые представлены сегодня в Государственной Думе. Ну, и в этой ситуации прекра... Путин прекрасно понимает, что нельзя позволить наблюдать за выборами, нельзя, потому что там, там плохо, там будут большие фальсификации. Еще раз, это отсту... сегодня Путин это отступающая сила. И поэтому он прибегает к тактике выжженной земли. Я думаю, что мы увидим еще много событий из этого же ряда, когда э -э, вот уничтожается все живое. Я думаю, что эта история нам <coughs> преподнесет много-много продолжения. Даже я не сказал сюрпризов, а вот продолжение этой истории. Каждый день приносится все новые новые элементы, все новые и новые, -новые блоки гражданского общества и независимых медиа вышибаются из России. Зачищаются остатки. Я думаю, что скоро перед отдельным блогерам. Это просто вот логика требует. Если Путин отступает, то кто же тогда наступает? Ну, это ситуация такая. Значит, вне всякого сомнения отступление Путина не означает автоматически, что какая-то Какая-то сила, я бы так сказал, Путин отступает, оставляя за собой выжженную землю. Вот он отступает, оставляя за собой выжженную землю. Наступающей силы в этой ситуации нет. Ее просто нет. Значит, это такая своеобразная ситуация, при которой в конечном итоге, безусловно, на эту выжженную землю кто-то придет. Вопрос, когда и кто, это отдельный вопрос. И, э, скорее всего, это произойдет в ситуации э, других границ э, на территории Российской Федерации. Скорее всего, вот это отступление оно приведет к тому, что вот эта выжженная земля, которую он после себя оставляет, она, в общем-то, э, э, ну, как-то разделится и э, произойдет обрушение государства в целом. То есть, в данном случае отступление не означает, что какая-то сила наступает. Я не вижу сегодня наступающей силы. Я вижу э, просто э, уход, э, постепенное ослабление государства, руины государства, его развал. То есть, по сути дела, ведь, э, ну, смотрите, это же не единственный процесс, вот то, что он, э, значит, выжигает остатки гражданского общества. Параллельно уничтожается право. То есть, чем отличается Седьмая Государственная Дума, которая сейчас уходит? Она, ли, она окончательно ликвидировала право на территории Российской Федерации? Просто окончательно. Вводятся законы, которые имеют обратную силу. Ну просто вот это взрыв, взрыв права. Абсолютно репрессивные законы, которые невозможно применять Просто невозможно их применять, потому что их можно применять только избирательно Вот Все эти законы об экстремизме, об иноагентах Если их применять буквально, то надо просто посадить в тюрьму Значительную часть населения России Поэтому их применяют выборочно Значит, весь этот бред с обнулением Конституции Понятно, что Конституции больше нет То есть, на самом деле, это уничтожение права что означает фактическое уничтожение государства. Поэтому выжженная земля означает просто развал государства. И это, и это залог того, что э, после Путина очень вероятно Россия перестанет существовать в нынешних границах. Вот что означает отступление Путина. То есть, это отступление, которое, на самом деле, ну, <как> можно, конечно, ужасаться этому, потому что ничего хорошего в развале государства нет, но, тем не менее, это вот объективный процесс, объективный процесс э, гибели империи, который мы наблюдаем на протяжении уже более 100 лет. Вот, э, плюс к этому есть еще одно очень важное обстоятельство. Э, значит, я думаю, что не исключен вариант, Вернее, очень вероятен, что вот эти вот выборы, которые будут три дня проходить с 17 по 19 сентября, эти выборы они приведут к серьезной делегитимизации России, путинского режима, потому что существует серьезная вероятность, что их просто не признают. Уже э, Комитет по международным делам Европарламента рекомендовал Евросоюзу не признавать эти выборы, готовиться к непризнанию. Ну и если мы вспомним э, ситуацию предыдущей, вот э, нынешней, пока еще действующей Государственной Думы, то частичное непризнание уже произошло. Европейский со Совет, как вы знаете, не признал депутатов от Крыма и Севастополя. Э, и... Э, очень многие тоже, в общем, поддержали его, там, и Японии, и страны Балтии. То есть, в общем, на самом деле, достаточно большое количество стран поддержали в этом частичном непризнании. А Украина вообще не признала это, эти выборы, не признала и отказалась от всякого взаимодействия с нынешним созывом Государственной Думы. Я думаю, что восьмой созыв имеет хорошие шансы оказаться непризнанным. Это вот это шаг в сторону. То есть, это ситуация к лукашинизации путинского режима. Вот, Лукашенко сейчас не признают. Не признают его подавляющее большинство европейских стран. Просто не признают. Вот нет такого президента. Э, воспринимают сейчас э, Тихановское, так сказать... Сейчас в Соединенных Штатах Америки ее воспринимают. То есть, это вот ситуация, как, ну, например, с Уго Чавесом, например. Вот Великобритания, скажем, считает президентом Венесуэлы Гуайдо. Ну, вот они так считают. И вот со временем, да, понятно, что это вот ситуация, да, вот Гуайдо не контролирует силовом отношении территорию Венесуэлы, ну, а вот Великобритания так считает. Вот они считают, что, они считают, так сказать, Крым украинским, поэтому плавают в этих водах как и украинских. Вот это на самом деле э, ситуация, которая ждет в ближайшее время, я думаю, Россия. Россия. признание выборов в Государственную Думу это шаг в сторону от легитимизации, это шаг в сторону э, развала э, в конечном итоге государства. Потому что ресурсов у Путина противостоять вот такому положению изоляции, в общем-то, нет. Как я понял из ваших публикаций, вы не только... Э предсказываете такой вариант, но и поддерживаете не признание итогов выборов в Государственную Думу в качестве вот такой заявленной цели оппозиции? Я думаю, да. Я думаю, что это правильная цель, это стратегическая цель по отношению к тому событию, которое готовится 17-19 сентября. Это, скажем так, событие автоматически не произойдет надо его готовить, потому что, в общем, ну, есть люди, которые просто заранее говорят, ну, вот это все нелегитимно, мы их не будем признавать. Но это, эти люди несколько отличаются по своему складу ума от тех людей, которые принимают решения, например, в Европейском Союзе. Там нужны доказательства. Там нужны доказательства Нужны конкретные доказательства Поэтому надо идти в наблюдатели Я э, вхожу в, со в состав э, Гражданского комитета По контролю над э, выборами э, Считаю это важной Историей э, ну, Толку пока от меня там немного Но э, я планирую поддерживать Этот комитет У меня есть там совершенно самостоятельный участок работы Которым я хочу заниматься И я считаю что нужно предъявлять Обществу прежде всего россиянам ну и, естественно, э зарубежным странам, прежде всего Евросоюзу, доказательства того, что в конечном итоге это не являлось выборами, что результаты этих выборов нельзя признавать. Я считаю, что это важная история, потому что мы видим уже, уже сейчас достаточное количество доказательств на выборы не допущены. Огромное количество людей, фактически миллионы людей стали лишенцами. То есть, это, ну, как, это не выборы, безусловно. Но окончательные доказательства, что называется, необходимые и достаточные для того, чтобы признать эти выборы недействительными, они должны быть получены в ходе самого наблюдения за самим голосованием. Это важная история. Я считаю, что это надо сделать. Это стратегия. Это серьезная делегитимизация режима. Вы сказали, что надо идти в наблюдателя, а я тут же вспомнил историю декабря 2011 года, когда после фальсификации результатов выборов в Государственную Думу как раз наблюдатели стали ядром первых протестных митингов. Не тех, что были потом с сотнями тысяч участников, а первых. Как вы думаете, что-то подобное может произойти это осенью? Вы знаете я, э, если говорить о прогнозах то э, я стараюсь их как можно меньше делать потому что в общем делать прогнозы в россии это дело крайне неблагодарное пока я не вижу такой тенденции но кстати говоря справедливости ради надо сказать что э, в ноябре 2011 года э, никто не предполагал что выйдет такое количество людей возмущенных результатами выборов никто не предполагал даже сами организаторы я помню совершенно круглые глаза изумленного того же самого Навального, который вдруг неожиданно увидел огромный. он сам об этом писал, что огромное количество людей почему-то вышли. И, кстати говоря, тогда основная масса наблюдателей, основное, так сказать, ядро вот этого протеста, это были все-таки яблочные наблюдатели. И яблоко тоже совершенно было к этому не готово, чего это все люди так всполошились и возмутились, что вот, что такое произошло, почему люди вышли. И это история, которая тоже она может повториться. И то, что я сегодня не вижу э, этого, то, что я э, не обладаю таким вот, э, там, политическим или социологическим зрением, которое умение вот, слышать, как трава растет, но это проблемы, это мои проблемы. Я этого сейчас не вижу. То, что этого не будет, это совершенно не знаю. Я отдаю себе отчет, что бывают совершенно непро, непрогнозируемые, непредсказуемые события. Пока я признаков вот, э, того, что люди могут массово выйти, как, например, ну, откровенно говоря, и в Беларуси, вот самое, что там далеко ходить к 2011 году. Кто ожидал, что в Беларуси э, вдруг, неожиданно, в, вот такая вот вспыхнет волна из-за того, что э, Тихановская победила, а, э, значит, Лукашенко украл у нее победу? Э, я не знаю, я, откровенно говоря, не слышал э, вот до августа прошлого года, чтобы была какая-то какие-то прогнозы по этому поводу. Вот Просто не слышал. Опять-таки, не исключаю, что они были, но я их не слышал. И потом задним числом даже я не видел, чтобы кто-то выходил и говорил, вот смотрите, я это прогнозировал, вот это произошло. Это происходит внезапно. Это, это связано с тем, что нет на самом деле нормальной социологии ни, ни в России, ни тем более уж в Беларуси. Это связано с тем, что существует вот этот вот подспудный, задавлены все, все инструменты свободного волеизъявления, поэтому это все находится вот как торфяной пожар, который, так сказать, тлеет где-то под почвой, а потом вдруг вырывается неожиданно где-то. Так что может быть, хотя сейчас прогнозировать это сложно. Но мы помним, что в 2011 году было достаточно много операторов оппозиции ее модераторов, скажем так, с самых разных сторон. Была и либеральная оппозиция, была солидарность, был Борис Немцов, был Гарри Каспаров, были другие люди, были левые лидеры, были националисты. Сейчас мы смотрим на политическую поляну в России и понимаем, что там действительно выжженное поле. Есть ли те, кто смогут направить этот протест в какое-то нужное русло? Ну, пока, пока их не видно, потому что, на самом деле, главный вот этот вот оператор, который был, имел опцию организовывать уличные протесты, это, безусловно, команда Навального. И ну, я сейчас пока не могу сказать, насколько она в дееспособном состоянии, потому что большая часть этих людей находится либо в тюрьме, либо за границей. И есть ли потенциал для того, чтобы выводить людей на улице, сейчас у того же самого Волкова, я не знаю. Но, скорее всего, остался. Скорее всего, остался. Никуда не делся. Люди-то никуда не делись. И штабы Навального, хотя они разгромлены, но они есть. А насколько какие-то другие силы могут это сделать? Насколько отдельные люди могут это сделать? Ну, я бы не хотел сейчас называть конкретные фамилии. Не потому, что я боюсь подставить людей, а просто потому, что ну, довольно много людей, которые в принципе готовы сейчас встать во главе протеста, готовы так сказать, призвать к нему. Существует достаточно большое количество блогеров самых разных, политически окрашенных, которые готовы к этой работе. И, ну, скажем так, ведь, понимаете, особенность сегодняшнего поля социального российского заключается в стирании границ. Ну, вот кто такой, тот же самый Навальный был до, своей, до своего заключения в тюрьму? Блогер? Да. Политик? Да. Но политик, который не имеет права никуда избираться, да? не имеет права претендовать на власть. Кто такой вот в настоящий момент, например, Илья Яшин? Значит, муниципальный депутат, ну, совершенно очевидно, что у Ильи Яшина там по несколько миллионов просмотров в его блогах, остро острополитических, понятно, что он прежде всего позиционирует себя как политик, который никуда не может избираться. Точно так же, уж давайте так, Григорий Алексеевич Явлинский, вот он кто такой сейчас? Вне всякого сомнения политик. Политик, который не идет в Государственную Думу. Политик, который в основном привлекает внимание своими статьями. Вот сегодня написал э, статью по поводу... Ну, э, опять на историческую тему, реагируя на... Э, вот только что опубликован на эфире Москвы его статья э, «Ответ на историческую статью Путина». Значит, тоже он в какой-то степени выступает как блогер, да? То есть, как журналист, как блогер. Э, это... Э, Размытое состояние, когда и Путин пишет, выступает как молодой начинающий журналист, литератор, так сказать, пишет статьи в основном, так сказать, ну, ему, он там ошибается, глупости пишет, но ну, молодой, что скажет. Значит, это вот состояние специфическое, так сказать, российского социального поля, размытости. Поэтому кто сейчас возьмется, э, так сказать, ну, не, не хочу вот это слово оседлать протест, да, но кто возьмется э, на то, чтобы каким-то образом выступить оператором такого протеста, в том числе уличного, не знаю. Вполне может быть неожиданность. Вполне может быть кто-то из таких вот политизированных блогеров. Возвращаясь к основной теме нашей передачи «Выжженная земля», хочу спросить вас, как вы думаете, до каких пределов, до какой границы будет выжигаться эта земля, земля, так сказать, последних остатков политических структур и средств массовой информации в России? Я думаю, что пределов таких нет, их просто не существует, и вот по какой причине. Потому что, несмотря на постоянное выжигание, этого, этой земли, а пробиваются все новые и новые ростки. Никуда не девается народ, никуда не деваются люди, никуда не девается молодежь. Она продолжает писать, она продолжает что-то делать. До уровня Северной Кореи выжигание не дойдет. Но постоянно появляются все новые и новые Люди постоянно, так сказать, возникают какие-то, пробиваются вот сквозь этот асфальт, просто сквозь в трещинах этой выжженной земли возникают какие-то структуры, и это будет постоянно выжигаться. Это будет процесс, который будет длиться до конца путинского режима. Вот здесь, я еще раз говорю, сомнений нет никаких. Потому что, еще раз подчеркиваю, что вот даже в нацистской Германии, существовали вот э, какие-то ростки, какие-то очаги сопротивления. Еще раз напомню, это э, праведники мира. Уж казалось бы, что там, где там, где, откуда, что может взяться, когда действительно э, тоталитаризм в крайней степени все равно существовало сопротивление, все равно люди, так сказать, э, пытались как-то противостоять, в том числе самому ужасному проявлению э, гитлеризма, а именно Холокосту. Спасали людей. Вот, я думаю, что, и, кстати говоря, праведников мира, как известно, было очень много в Украине, как известно, были они и в России, вот. но я думаю, что, в принципе, вот этот потенциал правозащиты, он будет продолжаться и раскрываться дальше, и на это будут нацелены, в основном, вот эти вот действия по уничтожению гражданского общества. Именно на правозащитное движение. Я думаю, что это будет основной удар в самое ближайшее время. На блогеров и на правозащитников. Они будут в основном под ударом. А как вы думаете, могут ли быть выжжены основные крупнейшие оппозиционные площадки, такие как Эхо Москвы, Телеканал Дождь или Новая Газета, к примеру? Я думаю, что это во многом зависит от, от договора. Как договорятся? Вот э, я не хочу там заниматься самоцитированием. Последняя публикация у меня называлась э, э, значит, «Морзянка Шлосберга, в которой я анализировал э, выступление э, Льва Марковича на э, одном YouTube-канале, э, где он, так сказать, э, посылает явный сигнал со своим сторонникам, своим избирателям о том, что вот яблоко находится в заложниках, что значит, единственным спасителем яблока является Григорий Алексеевич Явлинский. Ну и ясно, что вот как он может спасти, как он может защитить яблоко, поскольку поддержка его где-то на уровне 700 тысяч, то есть это чуть больше одного процента, понятно, что здесь речь не идет о защите с точки зрения именно благодаря общественной поддержке или каких-то силовых структур, ясно, что речь идет о переговорщике. И вот ну, от, открыто, совершенно практически открыто заявляет о том, что эхо держится благодаря э, Венедиктову, который является переговорщиком с Кремлем. Вот он договаривается с Кремлем о, о, о чем-то там. Кого-то пускает, кого-то не пускает. значит дел, Лавирует и так далее. Ну Точно таким же образом Григорий Алексеевич Ивлинский становится переговорщиком для спасения яблока. Вот я думаю, что все будет зависеть от вот этого дриблинга. Насколько вот эти переговорщики в каждой из этих структур смогут договориться. И где грань компромисса, где грань того, что потребуют от переговорщиков э, кремлевские кураторы. Это вопрос. Ну и, естественно, здесь возникает еще один вопрос. Это до какой степени компромисса можно дойти во имя сохранения своих структур. Я еще раз говорю, я прекрасно понимаю, здесь, я бы, я бы не стал сейчас впадать в какой-то обличительный раш, возмущаться и так далее. Потому что, ну, легко мне значит человеку, который, значит, рискует, у которого за спиной нет команды, у которого за спиной нет структуры, я рискую только своей свободой, больше ничем. А люди, у которых за спиной структура, у которых за спиной коллектив, они вот вынуждены договариваться, и их можно понять. Это в общем понятная вещь. Другой вопрос, чем они расплачиваются. Вот в некоторых случаях у меня такое ощущение, что цена сохранения структуры оказывается чрезмерно высокой. Мне представляется, что вот в случае с Григорий Алексеевичем Явлинского цена сохранения яблока оказывается несколько высоковатой, несколько завышенной. У меня такое ощущение. Кто-то может считать иначе. Точно так же, мне кажется, что в некоторых ситуа в ситуации э Венедиктов переплачивает за сохранение э эхо Москвы. Я только хотел как раз поговорить с вами о Венедиктове, потому что, когда мы обсуждали вот эту вот грань, до которой может дойти власть, мне показалось, что эта грань уже смещается. И тот же Венедиктов часто выступает в вот последние месяцы не как руководитель крупнейшей либеральной оппозиционной информационной площадки, а скорее как какой-то интерпретатор и толкователь на Кремля. Вот так. Вам не кажется так? Да, безусловно. Ну, на самом деле тут ведь сложная история. Во-первых, Венедиктов никогда не называл свое, свое средство массовой информации либеральным и оппозиционным. Он вообще о себе никогда не говорил как о либерале, он говорил о себе как, так сказать, консерваторе, там, ну, не важно, это не, не так важно, ну, точно не либерал. Он, он открещивался всегда, всегда от этого термина, от этой, от этой идентичности либеральной. Значит, он всегда говорил, я консерватор, там, чуть, ли не, чуть ли не монархист. Значит, что касается переплаты что касается перехода, так сказать, уже в стан, ну, скажем, интерпретаторов или там оправдателей режима и так далее. Дело в том, что здесь еще есть определенный эффект вот это вот вглядывание в бездну да, знаменитого, когда э, человек просто заигрался, он заигрался, это же интересно. Вот в этих самых кремлевских коридорах, там он разбирается, он тут там вращается, он там договаривается с кем-то. Это увлечение, это интересно, это э, поиграться в это, забавное ощущение себя э, в качестве такого вот демиурга, так сказать, э, игрока. Это, видимо, увлекает, это захватывает, и я думаю, что он заигрался. Я думаю, что он в значительной степени заигрался, и в целом в ряде случаев, безусловно, Венедиктов уже и перешел ту грань, которая отделяет журналиста, который пытается сохранить свои средства массовой информации, от человека, который просто... Ну, вот играет с режимом, обслуживает его и ну, в значительной степени перешел уже на ту сторону. При том, что я считаю, что, да, действительно, сохранение «Эхо Москвы» – это огромная ценность. Сама по себе огромная ценность, потому что это, там, в отличие от моего канала и даже, не в обиду, скажем, от того канала, где мы с вами общаемся, при всем глубочайшем уважении, понятно, что аудитория «Эхо Москвы» намного больше, и она является... И, и сам контент разнообразнее. Поэтому, безусловно, эта аудитория является отдушенной для огромного количества людей. И надо ее сохранять. Надо. Но вопрос цены. Мне кажется, что цена завышена. И можно было бы... И более того, некоторые вещи, я абсолютно убежден, что они не являются платой за сохранение Эхо А являются просто вот, э, прихотью, капризом э, и разными другими особенностями организма. Алексея Алексеевича Венедиктова. Я не хочу выглядеть пессимистом, но есть вопросы, которые напрашиваются сами собой, и я не могу их не задать. Вам не кажется, что многие вот на этом выжженном поле слишком быстро сдаются? Посмотрите, когда закрывались штабы Навального и ФБК, фактически команда Навального смирилась с этим, я имею в виду то, что происходит внутри страны, самораспустилась, и фактически разогнала своих сторонников, не попробовав даже произвести ребрендинг хотя бы для формы. Э проект закрылся тут же, когда его закрыли, и чуть ли не в тот же день Роман Баданин уже выехал за границу. Никакого продолжения вроде бы не намечается. А команда «29» не только распустилась, но и уничтожила весь свой контент, а также призвала всех, кто его размещал, сделать то же самое, не попытавшись даже опять-таки провести какой-то ребрендинг или какие-то другие формы нового участия. Что вы можете сказать об этом? Ну, понимаете, я думаю, что здесь есть три тезиса по поводу вот этого вашего высказывания. Первое, ну да, с этим трудно спорить, Условно это так. Второй тезис это то, что все эти люди не нанимались в профессиональные революционеры, которые должны идти на каторгу, на пытки, на смертоубийство ради, так сказать, так сказать ради свободы России, да, которая тем более вот этими самоубийствами не достигается, то есть ну, ребрендинг. Понятно, что значит, вот Открытая Россия, например, устраивала ребрендинг неоднократно, ликвидировала там одну организацию, значит, та организация, за которую открытую Россию э, уничтожают, она давным-давно ликвидирована, она давным-давно, так сказать, она находится в Великобритании, давным-давно ликвидирована. Тем не менее, это как в нашей ситуации знаменитые, бьют не по паспорту, а по морде. Значит, вот бить будут не по, э, так сказать, ребрендингу, да, а по физиономии, по конкретной э, противной э, оппозиционной либеральной физиономии. И это все прекрасно понимают. Поэтому ребрендинг, ну, достаточно бессмыслен. Э, ну, можно попробовать, конечно, и получить за это. Ну, вот, видимо, так сказать, люди все-таки не хотят. Значит, э, то, что уехали, ну, да, потому что, в общем, ну, есть уже... Один, э, так сказать, политический заключенный номер один э, сидит Навальный, значит, э, желание сесть куда-то неподалеку и э, получить статус политического заключенного номер два, три, четыре, пять, шесть и так далее э, у очень немногих есть. Поэтому это можно понять эту ситуацию. Тем более, что в отличие там, от каких-то других режимов, ну, здесь границы открыты. То есть, на самом деле, путинский режим он выдавливает, он приглашает. Он любого оппозиционера подталкивает к выходу, значит, сует ему пальто и шапку в руки и говорит, все, валяться, до свидания, засиделся, уходи. Это совершенно очевидная тактика, которая, в общем, провоцирует. Причем четко говорится о том, что, ну, вот выбор. Либо, так сказать, быстренько собирайся и уходи, либо посиди на дорожку лет 20. Ну, в общем, понять людей можно. Еще раз говорю, эти люди, кроме всего прочего, они не политики. Они не нанимались в профессиональный революционер. И Собственно говоря, рациональности какого-то рационального смысла в том, чтобы остаться в России и сесть в тюрьму для таких людей, я не немного не вижу. Вот немного вижу. Понимаете, потому что ну, вот, идти на муку мученическую, вот ради чего, это, как правило, смотрите команда, <coughs> команда так сказать, издания проекта. Это в основном, ну, кроме Баданина, он взрослый такой парень, там, ему за 40-42, что, что ли, а все остальное – это молодые ребята и девчонки. Ну, значит, в, в ситуации э, вот этой вот э, команды 29, а там тоже, в общем, в основном молодняк, и поэтому их можно понять, э, ну, чего себе, чего себе жизнь портит. Поэтому все, по-моему, достаточно понятно, прозрачно и логично. Значит… И, и более того, я, я откровенно говоря, вот, э, не уверен на 100%, последняя фраза, э, я не уверен на 100%, что, э, да, есть э, какое-то количество людей, которых можно назвать сейчас профессиональными революционерами. Я не уверен на 100%, что э, вот э, эти люди, во-первых, смогут что-то изменить в России, а во-вторых, что я, чтобы я хотел, чтобы они меняли в ту сторону, в которую они хотят. Вот профессиональные революционеры ⁇ это не всегда хорошо. Да, мы помним исторические примеры профессиональных революционеров. Но что же тогда делать, Игорь Александрович? Какие есть еще рычаги у гражданского общества в России? Я думаю, что у гражданского общества есть несколько очевидных совершенно рычагов. Прежде всего, это, ну вот, если брать конкретную ситуацию, вот этот вот момент это нацеленность на то, чтобы использовать вот это спецмероприятие 17-19 сентября, для того, чтобы, а, стратегическая цель, а, делегитимизация российского режима, непризнание государственной думы, следующего созыва, а, дальше тактическая цель, как это не парадоксально, многие меня упрекают в непоследовательности, в логической противоречивости, я считаю, что попытка провести... Парочку-тройку э, депутатов э, в Государственную Думу или там в Московскую Городскую Думу или еще куда-то а депутатов э, оппозиционных, э, оппозиционных, демократической, либеральной направленности – это хорошая история. Потому что Государственная Дума нынешняя, в которой нет ни одного человекообразного существа, это очень плохо, потому что она порождает уныние, она порождает ощущение у огромного количества людей, что они, так сказать, являются какими-то изгоями в стране. Если будет хотя бы парочка людей, которые что-то... Человекообразное, так сказать, человеческим языком владеет Государственной Думе. И я считаю, что было бы неплохо, несмотря на то, что я там много чего плохого написал про Яблоко. И персонально там про того же Шлосберга, Я, я бы хотел, например, чтобы Шлосберг оказался в Государственной Думе. Чтобы Вишневский оказался в Госдуме. Чтобы Рыжков оказался в Госдуме. Чтобы Марина Литвинович в Госдуме оказалась. Несмотря на все... Все то, что я говорил про Яблоко, про Явлинского, ну и про всех них остальных. Потому что это хорошая история. Значит, это та ситуация, когда, э, да, к сожалению, к огромному, у нас э, политический рынок продавца, искусственно созданный, созданный лично Путиным, когда кроме как за Яблоко, в общем-то, и голосовать не за кого. Я считаю, что в этой ситуации, да, Пусть Явлинский сколько угодно призывает не голосовать за яблоко. Я не, не уверен в том, что надо обязательно во всем слушать совета Григория Алексеевича Явлинского. Я буду голосовать за яблоко. Ну, если, конечно, не произойдет чего-то такого, что сделает это невозможным за оставшееся время. Не будет сказано и сделано чего-то такого совсем уж запредельного. Вот. Это вторая история. Третья история очень важная. Надо продолжать заниматься своим делом. Я еще раз говорю, в фашистской Германии существовали праведники мира. Несмотря ни на что. И э, нужно пытаться защищать людей, спасать людей. Нужно говорить правду. То есть, делать то, что мы можем делать реально. Вот сейчас вот, э, мы разговариваем э, с вами на э, канале Форум Свободной России. Я считаю, что это важная история. Потому что какое-то количество людей услышит э, вещи, которые они сами думают. Ну, в какой-то степени. И это раскручивание спирали молчания. Потому что огромное количество людей, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний момент я абсолютно убежден, мне это подсказывает моя социологическая интуиция, что огромное количество, ну и данные каких-то опросов, огромное количество людей сегодня думают примерно так же, примерно так же, не точно, но примерно так же, как мы с вами. И то, чтобы они постоянно слышали вот э, публично э, так сказать, вещи созвучные, это раскручивание спирали молчания. Это важно. Потому, что это поддержка тех людей, которые составляют антипутинский потенциал. Главная задача на сегодняшний момент это сбережение протеста. Сбережение протеста. Это очень важная история. Не дать протесту рассосаться, не дать ему затихнуть. И вот такие передачи, как наш с вами, как ваш канал, как мой канал, как там, канал Навального... И другие. Это тоже важная, серьезная работа на сбережении протеста. Ну что же, будем надеяться, что хоть что-то из этого получится. Из того, что вы озвучили, это станут последние выборы для путинского режима. Режим будет делегитимизирован и через какое-то время все-таки... Падет. Ну а с вами были Игорь Яковенко и Даниил Константинов на канале форума Свободной России с большим разговором о тактике выжженной земли, которую применяет сейчас Кремль в борьбе с своими оппонентами. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.